Добрый день. А вы хозяйка тут? Нет. Нет? А кто? А понял. Понял, понял. Ну что, давай давай, что? -то. Давай, огонь. Приветствую вас, друзья. Вы на туб канале Все для Клёва. Сегодня, в очередной раз, мы с вами на Днестре. Сегодня зеркальное число 02.02.2020, то есть 2 февраля 2020 года. Шикарнейшая погода. Ветра нет. Прекрасно, просто прекрасно. Дедушка Днестр с нами. Чистый такой, прозрачный. Вот. Мы сегодня на 46-м километре. Вот такие помосты здесь, кто знает. Заду проверим, есть ли тут платная рыбалка или нет. Тут у нас Дима. Рыбалка. Приветствую, друзья. Катя. Привет, друзья. Сегодня замечательный день. Мы решили выехать попробовать, что у нас говорит дедушка Днестр по поводу рыбки. Да. Проверим, покажем, расскажем. Надеемся, что все у нас получится. Коля, ты что будешь, на фидер ловить? На фидер, да. Буду ага. ловить на фидер. Понятно. Маленький крючочек, опарыш. Ну, стандартная... Скажем так, удочка, оснастка, да. оснастка, понятно оснастка. Друзья, я, я сегодня попробую вообще хищника половить. вот Я так понял, что Дима с Катей тоже будут ловить э, на фидер, да? Маленький крючок, опарыш. Понятно. Да, вот. А я возьму сейчас спиннинговое удилище и попробую тут немножко поджиговать. Посмотрим, что получится с этого. С нами еще большая компания, вот тут на 46-м километре посмотрим, берут ли деньги. И узнаем, если берут, то за что, кто и как. Но пока никто не подходил, вот мы просто заехали, территория свободна, ворота открытые, как бы проблем нет никаких. Компания у нас сегодня большая на рыбалке. Это Вова, помните, да, друзья? Да, привет, Вова. из Молдовы. Все да. будет нормально. Если рыба есть, то мы ее поймаем. Да. Это Игорь. Игорь, привет. Привет. Что ты собираешься ловить? Скажи. Я могу ловить тарань и что поймаем. Да, тарань и что поймаем. Ну, скорее всего, тарань. Сергей, поздоровайся с нашими подписчиками. Так, ну что же, друзья. Все в них восстанете шуи. Вы будете ловить на фитр да? Или мы, на что? Мы, да, на фидер. На фидер, ага. Хорошо, я сегодня попробую щуку ловить. Я тоже хочу пробовать. Да, то есть, как бы, по помосты есть свободные, можно пройтись, Побросай, да? побросать, как бы, и тут очень хорошее место для щуки, очень хорошее место. Так. Поэтому будем, будем пробовать? Да, попробуем. Угу. Друзья, ну, в принципе, вот все, что нужно иметь, ну, практически все, я не говорю, что прямо все, но практически все, что нужно иметь для рыбалки по хищнику, то есть у меня вот такое вот удилище, Хочу обратить ваше внимание на транспортную длину этого удилища – 50 сантиметров. Ну и вес меньше 100 грамм. А катушка, вот такая коробочка. Хочу вам показать ее содержимое. Тут чебурашки, грузила, джиголовки, вот, крючки, поводки. А здесь у меня Три карася, блесна атом, бабочка, жук и тоже поводки. То есть, как бы небольшой арсенал, но зато большой арсенал всякого рода силикона. Силикон разнообразных цветов, как вы видите. Я сегодня определился для начала, я стартую вот с этих трех вариантов. И если не будет ловиться, то тогда будем использовать что-то другое. По крайней мере, с этого я начну. То есть, если раньше силикон был там одноцветный, как вы помните, знаете, то сейчас их невообразимое количество и разноцветных, многоцветных. Это далеко не весь перечень всего силикона, который я использую. Но на сегодняшнюю рыбалку я пока на данный момент определился и уже сделал вот такие вот оснастки для первого заброса. Будем пробовать их. Ссылки будут в описании к этому видео. Поэтому заходите в описание и смотрите. Ну что ж, соберем сейчас удилище. И начнем нашу рыбалочку. Друзья, не забывайте, что нужно, кроме того, иметь хоть какие-то инструменты, там, маломальский зажим, чтобы можно было вытащить из пасти щуки ваш крючок. И ножнички, чтобы можно было там подрезать какие-то оснастки или там леску, шнур, что-нибудь такое. Поэтому про инструменты тоже не забывайте. В принципе, все, что я буду использовать, удилище у меня метр девяносто пять. В свертом состоянии оно меньше, короче, пятьдесят сантиметров. Вот, это такой транспортный вариант, который можно брать с собой в командировку, в э, туристические поездки. То есть он влезет в любой, скажем так, э, чемодан, в любую ручную кладь. Это, в принципе, даже и в рукав, если что надо всунуть, то можно его с собой взять. Вот такую рыбку первую будем использовать. С нее и начнем. Так, вон Коля уже начинает уже ловить тарань. Красавчик. No. Хорошенькое такое, слушай, мерный такой вариантик, да? Да no. Тест судилища от 10 до 40 грамм Это, конечно, очень много для такой оснастки Но зато оно получается универсальное Даже если надо, например, передумать и ловить на фидер, как вот ребята То, в принципе, можно поставить маленькую кормушечку вот, И ловить тарань даже если, даже если уже на то пошло Коля упорно продолжает ловить тарань Красавчик Пока я один раз забросил удилище, он уже в две, две тарани поймал. Молодец. Хорошая таранечка, хорошая. Молодец. Я поменял такой силикончик, поставил э, лимонного цвета. Не совсем лимонного, он такой многоцветный. Но. Попробуем на него. Важно не только менять силикон, э, груз, на который вы ловите, крючок, но и место дислокации. Поэтому есть свободные мостики. И с этой стороны. Поэтому будем ходить и пробовать. конечно, ходить побольше и подальше, тогда может быть результат. Но в условиях ограниченного доступа к воде здесь мы пытаемся все-таки поймать рыбу изобилием разных насадок и вариантов их использования. Такая вот, друзья, таранечка на Днестре. Клево нет совершенно. Да. Не успеваешь, блин, насаживать на парыш. Не приезжайте-то да, на рыбалку, да, клево да, нет, да. да? И тут все платно. Да, и все типа платно. Приезжай. Не, при, не приезжайте, да. Я, я вам скажу, друзья, что это место на 46-м километре пользуется хорошей популярностью, большой популярностью. Но народ знает, что здесь э, ловить нужно только за деньги. Вот мы приехали, никому ничего не платили. И в принципе... Не планируем э, платить, хотя тут, тут, тут все раньше тут брали по 600 по 500 по 600 гривен на этом месте. Так, посмотрим, на что ловят наши молдавские друзья. На опарыш, это хорошо, это хорошо. На червя. На червя. Я а смотрю, опарыш. горох даже есть. Уж карпа решили поймать? Ну нет, горох это так, чтобы дизайн. А, дизайн. Так, Игорек, ты что? Что? Ты что-то поймал уже даже? Я хочу продавать, никто не покупает. <с <с а ну показывай, что там ловишь. Пока не, сейчас и 30 секунд и в эфире рыба. Да? Ага. Ешкинка. Да. О, ну правильная оснастка, смотри. Конечно правильная. А ну крючок покажи свой. Большеватый. Большеватый, Большеватый. Нет, нету других. так я тебе сейчас дам. Сергей, у тебя два удилища. мое Ты самый самый хитрый. Ты хочешь хочешь поймать больше всех рыбы или что? Или лещ, или карб, -то ага. То, что еще пока спит, ну. Да, я понял. Оно сейчас не хочет кушать, ему это не надо. Очень хорошо ловится на будильник. На будильник? Это как? Будильник ставишь вот сюда. Так. Идешь, вот, и ложишься спать. Так. И рыба выплывает, спрашивает, который час? И ты, Хап! Это, друзья, варианты для молдавской рыбалки. Я тогда в, Румынии в Румынии да? В Румынии. А, на будильник, понял. Это не вот это да. А, что не вот что да, делает, жадность, жадность человеческая. По Подвеш вытаскивает. Ага. На парышка. Уже давай вытаскивай, там уже сожрало все. А тут не да, можно, да, можно нагрузиться. Да. У тебя правильная оснастка просто патронста да то что надо а ну пленка еще есть это да на креветку друзья вот хитрый на 110 грамм по твоей рекомендации по моей рекомендации не на такое же удилище это удилище на 40 грамм понятно не, ну, если, если не поломалось, значит, оно выдерживает. Сейчас поставлю ну. еще Ты вот сделай такую оснастку, как у Игоря. Вот у него самый правильный вариант. Нифига, мы будем ну ладно, все. Вот тут прямо, е-мое. Ага. Кстати, у вас есть какого-то гороха, кукурузы? А что надо? Я бы попробовал бы. Вон у ну, ребят есть там горох. Да. Можете подойти и взять, да? Я бы взял пару что кинул бы на флетик. Туда подальше. Что, а думаете, карпа поймать? Карпа нет, но ну, хоть карася. Карася? Откуда? Ну, Шо, он вы хоть видели хоть одного может, карася? Может хоть кто-нибудь кто это... хоть кто-нибудь поймал они Да, нет, это нет. не Вообще? серьезно. Вообще? Может я, конечно, ошибаюсь. Ну, пробовать надо. Так, Вон возьмите у ребят. Это вот взгляды, да, да, Да, да, да. Здрасте. Вы тоже рыбачка? Ну да. Первый раз в этом году. Да, и как? Удачно? Нормально. Приятный день хороший. Солнце, да? Конечно. Что сидеть дома, да? Валяться там на диване? Конечно. Когда можно подышать свежим воздухом. Да, это точно. Ух ты, это кто рисует так красиво. Женек, Жень! Ну, друзья, среди. Видите, похоже. Место, да? Место хорошее, и день прекрасный. Да. Скажите, а вы тут что-то платили? Мы каждый год ездим сюда довольно часто. Ну, вы тут платите? Ну, в да, да. А, сегодня? Да. Да? Дорого? Нет. Сколько? Нормально. Нас устраивает. Ну примерно. А там хозяева спросите. Да? Что-то они к нам не подходят, никто ничего не просит. Может подойдут сейчас. Нам тоже не подходили, ребята. Просто раненько приехали. Вы сами приехали, сами заплатили и все, да? Типа сами, да. Понятно. Мы не первый раз здесь. Понятно. Ну что, взяли? Всем А ну? Красота? Скажите, а сколько вы платили за рыбалку здесь? В э, деньгах наших. Ну, наших, а каких же еще? Да, э, немного 300 гривен. С человека? Всего. Всего 300, да? То есть, да. получается, трое по 100 гривен. Ну, плюс-минус, да. Летом э, и весной дороже, конечно. Понятно. 600 рублей, рублей. А сейчас 100 гривен, да? Гривен. А кому вы платили? А, ну, девочка, хозяйка или кто она, я не знаю. Ага. Или это неправда? Ну, просто мы говорим, давайте кому-то заплатим деньги, они с нас деньги не берут. Они хотят, ну, мы популярны. А причем здесь популярны? Они ради рекламы, видите? Не, ну просто за что здесь платить деньги? И кому? Как Ну, вы знаете, я, допустим, лучше заплачу, чем стоять на болоте. Это, Моё с одной мнение. стороны, с, с одной стороны есть такая точка зрения. Да, и, и есть такие, которые... Мы понимаем, что это река там общая, да, там говорит, да. государственная, что здесь. Да, да, там. да. Но они хоть что-то, смотрите, хоть примерно камыш постригли, да, плюс-минус. Какой-то мост ровный у тебя, как человек стоишь. Или ага. нет. Ну, в принципе, я с вами соглашусь, но или вы считаете это дорого? Я не считаю дорого или дешево. Я считаю, что в принципе, если бы они вам дали, например, бы талончик, талончик. что они платят налоги, что это какая-то территория, которая законно они собирают деньги. Я согласен с вами, что такие вещи, такие места должны быть, где люди платят деньги заранее забивают место, и они знают, что не приедут, у них будет помост. Это все правильно. Да. Но но вам дали талон? Нет. Ну вот видите. Ну это значит как, благотворительный фонд. Слушайте, ну благотворительный фонд. Кому? Это территория лесхоза. Вот начальник лесхоза говорил о том, что не надо здесь платить деньги. Никому. Никому. этих Вызывать полицию, я не знаю, там прокуратуру, ОМОН, кого-нибудь. Ну, ОМОН, ОМОН, слава богу, уже нету там, да? Этого человека надо наказывать который собирает деньги И, на диссертацию, Которые собирают деньги, конечно, сто процентов. То есть вы к этому отношения никакого вообще не имеете вообще никакого вообще никакого вообще понятия не для того, чтобы нам заниматься этим, надо специальные там разрешения кассовый аппарат для а нас абсолютно это... правильно. Да, да. Нас... Человек взял в руки деньги, он не платит налоги нигде, нигде ни с кем договор не заключен. понятия не имею. За, за, за нас я вам точно скажу, что лесное хозяйство Финансовой э, или как там, коммерческой деятельностью не занимается. И однозначно вызывать полицию. Все. все. Точка. Да. Никакого Никакого Никаких право, других вариантов. Задача все. лесника. Охрана. Однозначно наказать человека. Все. И пускай объясняет, э, кто его туда направил, угу. на, туда, на каком на каком делаете. Все правильно. Я, вас, я вас с вами полностью согласен. Ну, будем знать. Вам День же по... не дают ни чек, ничего ж не дают. Нет. Ну так как тогда? Вот объясните мне. Это то есть мы сами поддержим, да? Вот этот... Вы сами поддержите вот, людей, которые э, тут берут деньги непонятно за что. И еще раз я вам говорю, я согласен, что такие должны быть места, чтобы человек мог чтобы приехать, золос, чтобы он... Судьи, он, он да, если человек хочет на да, дикой природе, пожалуйста, ему никто не мешает. Но если человек хочет какие-то условия, да, нужны такие места. И мне кажется, обязательно. Да, но... но... Я понял, не поддерживаем. Ну, вот так, раз, да? давайте, добро. Друзья, включайте начальника логистики вайбер-сообщества Все ли В одестр Это друзья. Паша. Рад видеть. Привет, Рад привет. Видеть. Оксана, привет. Здравствуйте. Мы с молодыми подписчиками. Подписчики канала, канала Все Легко. Ага, да. понял. Слышишь? И что ты так поздно приехал? Ну потому что дела не, не готов был. Рыбалка. Хорошо. Ты как логист уже обед привез? Да, конечно. Ага, все есть. Все, да? Все укомплектовано. Понял. Это хорошо. Хотя, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, блин, пузо растет, это, да. это не по дням, а по часам. Ну, шо, Надо же как-то уже начинать худеть. Ну, сейчас начнется тепло, начнется жиросжиганием заниматься. Да? Поэтому, да, я думаю, что не проблема. Перед летним сезоном, да? да. да. Ага. И просто, я могу еще сказать, что нервы никто не делает. Нужна такая женщина, чтобы делала нервы, чтобы вот такой ходил. Чтобы высасывало все стоки, ты имеешь Да. Посмотрите на Пашу. Ну да, вот. Подсушенный. Ага. Всегда в тонусе. Я тебя Как помню. у вас рыбалка? Я ловлю нас на спиннинг на хищника. Mm -hmm. Пока не даже удара. А ребята mm -hmm. долбят этого тараниту. Мелкая. Ну, Мелкая, средняя, крупная, всякая попадается. Mm -hmm. Ну, погода, конечно, для зимы, да, это что-то. Что Лева, привет. Лев. Герман, здорово! Ты тоже рыбак? Угу. Да? Угу. Что, будешь ловить рыбу сейчас? Угу. О, хорошо. Ну что, будем здоровы. Да. Начало <связано> <связано> февраля. Ура! <связано> плюс 15 на улице. Наконец-то зима закончилась. <связано> да, друзья. Кто не попал в Египет, эм, прошу на берег Днестра. <связано> У нас сегодня плюс 15 вообще-то, чтобы вы понимали. 2 февраля. На секундочку. Будем. Ну, будьте здоровы. Живой. Друзья, кровяночка с одесского привоза. Не М? надо! Я тебе так сделаю. Для ну вампиров. за шикарный. Да? Я, он не умер, но врачей до сих пор диагноз поставить не могу. Для вампиров. А ложка где, скажи? Руками. Ну то, что написано, сухие завтраки. Вот ребята, сухие завтраки и кушают. Для иммунитета человек должен съедать 2 вот 3 килограмма грязи. А, вспомни наше детство. На улице, грязные, в чем угодно. Нашли на полу яблоко или что-то так. Об себя повытирал. Паша, расскажи что-нибудь интересное. А то контент какой -то скучный сегодня. Тебя нет, блин, ты же не долазишь. Водки, жалко, нету. Народ подумает, что мы пьем воду, понимаешь? Ну да. Минеральную. Не дай бог. Ребята, это не вода, точно вам могу сказать. Да. Не вода. Моршинская. Больница. Вывозят человека на операцию. Он весь на нервах. Везут его на этой каталке. И тут рядом проходит хирург Он говорит, хирург, скажите, пожалуйста Операция пройдет успешно Ну, дабы себя успокоить он говорит, ну да я не знаю У вас будет интерн, интерн Оперировать А вдруг он меня зарежет Ну, зарежет, мы ему за это двоечку поставим Грустный анекдот какой-то Двоечку Пытался проголосовать По петиции нашей Александр Третьяков продвинул. Почем она? Расскажи, о чем эта петиция? Ну, петиция о поднятии штрафов за браконьерское орудие лова. За продажу за и, использование, и использование, да. Использование, да. Ну, что могу сказать? Пытался регистрировался, кто кого. Победит, я ради интереса. Бомбил, бомбил, писал, регистрировал, регистрировал. У нас уже эта программа бедная была. Ну что, три недели прошло, никаких ответов пока нет. То есть регистрация проходит довольно-таки долго? Очень тяжело, очень. Но, если... зато, но зато если она уже прошла, ты уже можешь голосовать за все петиции подряд, какие ты хоть, только хочешь. Ну да, дай бог, дай бог. Если ты есть в электронной, там... В программе банка. Да. То есть если у тебя есть карта этого банка. Да, то есть если есть карта приватбанка, да. ты можешь зарегистрироваться за 5 минут. Да, ну пытались по коду вот регистрироваться. Очень сложно. Ну, то есть три недели да. прошло. Ну самое главное не отчаиваться. Ну никто да, не отчаивается. Да, то есть и еще время не... есть. Я, я, я могу нет. от себя добавить. Ждал очень долго. И вчера таки пришел ответ. И зарегистрировался я через код. Ну ждал в районе месяца тоже, как Паша говорит, недели 3. И я вчера на радостях голосовал за все. за все прям. Поэтому Саша правильно сказал. Не отчаивайтесь. Если не получилось, в первый раз ждите. Все равно рано или поздно это получится. Подожди, Лео. Сейчас. Испугался? Друзья, ну это очень даже хорошее. Смотрите. Посмотрите, сколько людей. Сегодня воскресенье. Такое ощущение, как будто сейчас сентябрь месяц когда идет жаркарпа. Каждый хочет приехать на рыбалку, отдохнуть. Что в эту сторону? Что в эту сторону. Просто людей очень много. А ё -мо Вот этот тарань. Властно. Вот это... Сказывается опыт. Серьезно, смотрите. Больше ладошки. Тут грамм, наверное, 200. Наверное. Я думаю, под килограмм. 5 килограмм от килошника. класс да. проверяем снасть рабочие или нет Классно вертится вертушка попробуем на нее друзья вот так заканчивается наша рыбалка я щуку не поймал по хищнику был 0 вообще ни одного удара но так Отвели душу, в полдня посидели, порыбачили, подошли свежим воздухом, встретились с компанией, что еще нужно в принципе. К нам так и не подошли и не попросили никаких денег, хотя ребята платили, Ну, это уже дело каждого, платить или не платить. Хотя с другой стороны я понимаю, что платные места тоже должны быть, потому что люди не могут приехать там в 4 утра, например, некоторые и занять места, потому что все занято. Да, люди привыкли к комфорту. Кому-то нужны туалеты, нужны беседки кому-то, да, помосты. Это все понятно, но это же должно быть сделано все цивилизованным способом. То есть должен быть какой-то чек, понимаешь, какой-то кассовый аппарат в конце концов. Что-то должно быть нормальное, цивилизованное, как в нормальных странах, чтобы от этих денег платился налог, чтобы какие-то деньги шли на укрепление этих всех э, помостов, на улучшение инфраструктуры. Правильно? Но раз Лесхоз говорит, что это не их территория, тогда чья? Ничья? Тогда с какого день. Кто тут? Это такие же, получается, марьяны, которые тоже так берут деньги и считают что-то нормальным. Это ненормально. Раз такие варианты, значит, тогда платить не нужно. Я так считаю. Но, может быть, мое мнение ошибочно. Если вы считаете по-другому, напишите в этом, об этом в комментариях. Понравилась сегодня погода, понравилась хорошая компания была, понравилось это удилище, которое 50 сантиметров, даже меньше, наверное, чем 50. но померить. Удобное с точки зрения того, что его транспортировать удобно и с ним удобно ездить какие-то командировки или путешествия там и так далее. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, все для клева. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошо. Пока. Скажи пока.